A phoenix Born from the ashes I take care Of my own и мальчишки, а также их родители. Мы с ребятами пришли в кафе рядом с моим домом, который находится рядом с 7 Seas слева от меня. То есть как вот камера смотрит. Первого ну, знаете, как у вас там на экране отображается, в общем. Но ну вот мы взять. потихонечку кушаем. Нопа, нопа, нопа, нопа, нопа, Вот ты мое хорошее, жарко тебе. Сейчас на море поедем, поп. В общем, вы это кафе уже видели, О, так что рекомендую да, вам ужасно. его. Цело, кстати, очень дешевое, ну, Здесь чисто съесть. вот покушать, такой вот, 50-60 клюк стоит. Ну, мы ели, вот я брала качество, с креветками. Мы ели 80 бат, вот, здесь 60. Ну, пиво здесь 80, да. точно. А, пиво 80, да? Да. У тебя, по-моему, в отеле 50 бат, пиво столько. Ну И да, в севене. Да, там 50 бат. В севене 75. 57. А, 57. Они просто видят, просто накола. Нет, сейчас под нет, подорожало пиво, на самом деле. В севене раньше стоило 54, по-моему, если я не ошибаюсь. На бата подорожало пиво. Нет, но она пошутила, она сказала шестьсот, бат сначала. Я, у меня в отеле Фаи. С часом юмора на криминальные Ну, Фаи иногда прикалывается, да. Кстати, еще раз говорю, Фаи огромный респект, что за кнопочкой следила. Пришли ребята, хотели взять кнопочку погулять с ней, она сказала, не дам, пока не дадут мне команду. И то даже, когда я разрешил Пай кнопочку отдать ребятам, Диме с Любой, она сказала, через два часа приду, заберу. Ребят предупредил, все. Но Пая пришла, забрала кнопку через два часа. Так что Пая прям такой надежный человечек. Может быть, ну, кнопки нальем водички. Кого? Сейчас да я возьму тарелочку. у меня сейчас, самая сейчас. собака, я очень такая... Какие у вас ощущения? Вы да. уже, получается, сколько дней здесь? Четвертый день. день. Первый раз вообще в Таиланде, первый раз вообще за границей. Вообще первый раз Мы и дальше Абхазии. Мы... мы всю Россию, в общем, объехали. Да. На машине, на поезде. А вот за границей первый раз. Я вообще первый раз на самолете была. Даже а плату. Не верится, если честно, не верится. Просто мне не верится Хотела всех поблагодарить, кто вчера меня с днем рождения поздравил. Ребята, огромное спасибо. Честно, очень приятно. Некоторые даже знакомые мои не поздравили меня, а вы, не зная меня поздравили. Спасибо вам огромное. Всем спасибо. Все, ребята, да, присоединяюсь к желаниям Кристины. Всем спасибо, кто вчера поздравил Кристину в прямом эфире. Будет приятно послушать, вашу, почитать, поздравления. В общем, мы будем сейчас сидеть и посмотрите наш день, чем он у нас продолжится и закончится. Ну все, поехали дальше. Так, ну в общем, Кристина у нас заказала ну, стеклянная лапша. Забыл, как она называется. Там, ну, орехи, очень да, по-моему, вот от молотый арахис Это какая-то какая зелень Орехи, лайм Ну лаймы, кстати, обязательно поливаем И, кстати, креветок очень много Здесь хорошие флюда, потому что, я знаю, что... Запах а, нет, Коль, две приятный лапши запах здесь, запах здесь. два вида, два смотри вида. Это не получается лапша, это соя это, а это соя? Да, а, и это вот лапша Пророченный соя получается Да Прям дави, обильно не уволься да нет, вообще не разница. Можно было не обидно поливать. Поливать с креветочки. Ну что, пробуем? Ну, давай. давай, пробуем. И будешь да. рассказывать ощущения. А кстати, в том яме вот эту зелень не нужно есть, да? Почему? А нет, мы то, с а мы пока... приехали первый раз, я там смолотился, довел, на ротация потом... охуели. <laughs> да, они просто смотрят на меня, да, я там все поеду. Короче, я знаю, куда вас сегодня вечером отвезу. Вы же не поверите, но лапша сладкая. Но она не сладкая. Нет, Ну, я сейчас скажу. Правильно, правильно. Ну давай, мужик сначала. я не буду. Она сладкая. Попробуй. Как ты мне делаешь боб дома? Это нормальная. Это нормально считается? Да. Вот моё А сейчас? Алло! Алло! Алло! Алло! не чувак, чувак. Да, чувак? она знает. А, да? Нет. А, в общем, яйцо, рис под лицом жареные свинина. Я просто сказал, что мне зелень не надо ложить. мне приготовили без зелени. Ну не спальце, да, не острое. Почему острое? Вот красный, вот этот вот красный перец. Здесь семечки есть, да уже? Люди берут, Нет, значит, что просто... вот именно чили перец его просто молят и добавляют блюдо. А я по семенам сразу. Так, а ты что у нас заказал? Я пил. А. У меня после вчерашнего кебаба, знаешь. В общем, пока ничего, но скоро, скоро, наверное, что-то возьму. Ну сейчас, сейчас мы поедем на море еще. Ребята, креветок хотят повесить на море. Можно было. Бы, да. А бы лучше. Бы, отвезу на рынок на один. Я не там тоже креветок. Ну, кто-то с нами будет, в любом случае, ребят. Ну, конечно. Ты что, у нас, знаешь, мы, у нас такая же тишечка, поэтому мы, люди, привычные к этому делу. ладно, кнопка. ребят, мы тобой, будем кушать друзья. дальше. Нам приятного да. да. А вам хорошего всё, вам... просмотра. Кто нас смотрит, берите еду и кушайте, потому что да. это очень вкусно. Приятного аппетита. Девчонки и мальчишки. Вот ребятишки наши сказания. <laughs> ну, я старше, просто говорю, как конечно, есть Я а знаю, Не Детишки. намного, но старше. Детишки даже практически. Так, кстати, <къех> твое ощущение по пиву лево. Я же спросил. Я сказал, что <къех> я спрошу. Пиво лево со льдом. Блин, надо было, конечно, заснять, как это все происходит. Нет, ну, знаешь, это было первый раз. Изначально непонятно. Нет, давай не правду, пивычу, не правду. Правду. Непривычно, но я бы не сказал, что это прям как-то отвратно, вкусно. И... Ну, понравилось, не понравилось, Давай, Понравилось, да? понравилось, со льдом. понравилось. Ну, Здесь кстати... Само по себе вот это пиво, оно вкусное. Нет, ну, пиво, пиво, пиво вкусное, или... просто она... Ты не успеваешь выпить бутылку даже маленькую, если ты будешь она брать. Она, она она нагревается, даже маленькая бутылка. А эта со льдом, она а Со льдом ты наливаешь, ну, доливаешь каждый раз после глотка. Вот я обычно так делаю. Вот я глоточек сделал там, нормальный такой, и потом доливаю обратно свежего пива. И лед, который там есть, он это разбавляет, и пиво еще пусть тому прохладное. И в итоге я бутылку всю выпиваю прохладную. Век живи, век учись. И плюс еще объем становится больше. Ну, объем намного <с больше не становится. Объем становится. Объем больше. Да, градус тот же самый остается. Поэтому нет, точно. Кристина, ну-ка давай-ка. Я хотел сказать, мы сейчас попали в такое шикарное русское место. Кафе Владивосток Домашнее место. Да, домашнее Это вот у меня второй дом, кстати. нас Николай привез. Первое, что мы заказали, это малосольные, да, не соленые, ведь они малосольные, малосольные огурчики. Вот, uh -huh. ребят, сейчас будете кадр Тайские, но по местному, по, мест, по российскому, по да, российскому, по, российской по рецептуре, солу. В общем. Огурчики тайские, но все остальное палочки. А сейчас надо. с ними мы заказали манты, ну, кто-то манты Мы их уже, мы их уже Да, кто-то вот, вот, вот. Очень, да. Очень вкусно. Очень вкусно, да. Пятерая, дядя Сережа. Вообще, люди сами по себе очень добродушные, оживчивые, да, и очень были приятно, рады знакомств. Приходите, ребят, приходите, да. очень поздравлю. Ну, рекомендуем. Ребят, это еще не а конец. шурпа, шурпа. Это не конец. Шурпа А, это мы, шурпу да, да, ребята, мы шурпу еще сказали, но ребята, просто... Шурпа было что-то. Проблемы да, что-то с желудком начались Да, после вчерашней шаурмы Шаурмы, так скажем Поэтому мы его восстанавливаем да? сейчас мы Не ешьте на Уолкинг Стрит, не ешьте. надо слушать шаурму Ну Но это опять троняюсь. же, это еще не сейчас время Сколько у нас времени сейчас, Пять ребята? По местному По местному, о, по местному 5, по 5 без 5-5. Так что это не вечер, сейчас мы поедем на рынок Джам Ребята посмотрят рынок Джам чтобы, чтобы как, Потому что они скоро сюда переедут Чтобы у них было понимание, где рынок находится и стоит туда его посещать или не стоит и после этого я ребят еще отвезу еще одно хорошее место, где мы уже, наверное, скорее всего, поужинаем. У нас сегодня да. программа такая, насыщенная ну, с тобой. Ну, да, и для меня, как бы, по видео, чтобы было, и вам была полезная Спасибо. информация. Спасибо. Мы очень рады с тобой. Теперь вы знаете, где есть... И домашнюю, да. и русскую и, нашу, и узбекскую, как грубо говоря, манты. Казахская. Казахская, казахская да. Ну кто, это спорный, говорят, вопрос. Ну, как говорят, ну, пусть будет казахская. Вообще, вот. если оно, то уж пошло, то манты еще из Сибири пошли. Как их называют правильно? Бузы или как? Бузы, бузы, бузы. Вот, да. Там Там ну, друг ну, ну, да. Просто у меня вот бабушка, к примеру, манты готовила. Она мясо рубила, лук нарезала. Да. И еще картошку также нарезала. Маленькими квадратиками. Я, я, вот я думаю, мы думали а, морковка. Я, кстати, тоже не знал. Это Я когда первый раз пришел, когда вот с Андреем здесь был, я тоже не понимал. Я думал, морковка, не морковка. Мы тоже подумали, морковка. Нет. Мы тоже думали, да. Тетрая теперь, а тетрая теперь раскрыла секрет свой маленький. Часть, часть секрета маленького. Что туда добавлено просто тыква, тайская именно, да? Да, тыква есть тыква. Вот тыква, она и тыква, она и в Африке тыква. И Про очень А, кстати, так, да, вот да, еще да, я окрошку. окрошку... но ну, окрошку я просто уже здесь пробовал, кушал. Поехали в Таиланд окрошку. <laughs> <гл> <гл> Нет. Не, ну, ну очень, очень ну, вкусно. Кто Пойдем скучает, к, кстати? говорят, что такую окрошку даже в России Вы на чем ее делаете? На сметане? На кефире? Не, мы делаем на кефире домашней классы. А, домашние, сами класс ставим. А, сами ставите класс? хлебный чувствуется то, что да, вот. Чувствуется домашний. Я тоже, я сразу подумаю. Нет, это не майонез. Потому, но и не сметана. Но что-то знакомое и, ну, и. Кефир, и, кефир, и, да. И не ну, да, Кстати, по я, я кефир могу вкусно. сказать вам по секрету, тетра еще, помимо хлеба и окрошки, и мантов, монтов, и шурпы, всякой всякой вкусности, еще дед, пекет хлеб. С пирожками. Домашний свой. А пирожки. А шашлык чем? у меня. А вот а, а, а а шашлык говорят, кончился. Да, да, к сожалению. Скорее только... Боже, мы переехали, да, на джам джам фиета, и мы зайдем на ходить. шашлык. Пол, по выходным. А -то, то есть, суббота в воскресенье, Или пять лет тоже? В воскресенье. Да, в воскресенье. воскресенье, да? А мы как раз и будем здесь. Да, мы как раз, наверное, на выходные мы попадаем. Мы как раз сюда. На два дня. И мы к вам зайдем взять на да, шашлык. Поэтому очень и очень вкусно. Николаю огромное спасибо за то, что он нам у такие, у меня такие день места показывает. Да, действительно Кстати, вот места. Прай, у позавчера 9 да, да, да. день рождения вы знаете вы смотрели прямой эфир нет нет я сказала а -а -а. мы разболтались уже она, уже все, да. она всем рассказала то что я был день рождения просто нет, ну, весело, вообще весело. мы вчера как бы мы ну, с ребятами я был в дороге ехал списались, в союзу с пукета и с ребятами списались и, если, у Илья не сказала, что у моей супруги вчера был день рождения а -а -а. Говорю, ждите прямой эфир Сейчас приеду. Да. Будем так приятно было там столько народу поздравило. Столь. Конечно, Откуда А только не поздравляли, Берлин, это тоже Владивосток, Латинском Кстати, Волгоград, Алексей из Австралии, да, Австралии, да. ну, вот Австралии. Алексей из Австралии, Вот Алексей из Алексей Австралии, это вот их незнакомые. Да? Алексей, это а, он, он тебя, он потерял, изначально. они потерялись вот именно в скайпе. И Алексей ко мне обратился, говорит, Николай, я смотрю, я видел, что ты снимал у Ютрая и Сергеем видео, а можешь нас обратно с контак... ну, контактами а связать? Дружите, ну, они вообще... ну, они отдыхают сюда. Ну, они приезжают. часто приезжают, да. Да? И в итоге вот Алексею, короче, я помог как бы связаться с утра и Сергеем. Сейчас а, с... а да, понял, понял. Они сюда приезжают с России. Ну вы пилот, молодцы, то, на самом деле, то то деле вы, вот, вот здесь как-то диас, диас, диаспора русских, слушает, да, она как-то да. все равно немножко, ну, держится, да, то есть есть такое общение, взаимопомощь даже может быть какая-то да. или нет. Ну вот у вас есть русские друзья здесь где то Мы, честно сказать, так э, широко. не. Особое нет? Нет. Потому нет, что нет такого, что русские а, местные уже которые живут здесь. Живут есть, да. Ну, вот так, чтоб тесно чтобы друг те сам Гости, как у русских, принято. Вот, да. приходят к нам, кушает, uh -huh. вот с ними нет никакого. Надо, чтоб ходить, ну, носить, в России друзья все равно остались. Поэтому... Ну, это не это только в России. А, а, ну и не только на уже да, в, там... в Казахстане, во Откуда вот. только нет у нас? О, ну это же хорошо, это же большой плюс вообще для этого стоит жить. У нас пригласили э, Эстонию. Ух ты, туда, туда. Поедете, в Ст... Поедете в Эстонию? Ой, Вообще такие молодцы, да? Нам тоже. Дай надо. бог, дай Нам бог вам здоровья Самое главное, чтобы здоровье. здоровье. Кстати, Эстония. Это... Юра, и вот Ива, Ива а та... привет полгода, огромный мы по Алтаю. вам. В Киргизии были полтора месяца жили. Потом а? по Алтаю ездили. Себе. По всему Красота Алтаю, Алтаю да? наши друзья, которые здесь отдыхают, угу. они нас возили пять дней подряд по всему Алтаю. Ничего себе. А в Казань не были у нас? Нет. Вот если Вещает, будете, да, обязательно, обязательно, обязательно вот через меня... Николая возьмите наши контакты, мы у вас, у вас у меня будем 6-7 дней. Зять собирается в Казань, а он это, военнослужащий, да? ему дорога оплачивается, хочет туда в Казань поехать. Просто Пусть просто, наш... просто, Послуж, просто на отдых какой. или как? Просто да. Вы дайте наши контакты, мы с да, Мы встретим. покажем, конечно, встретим конечно. А мы лучше проблем. Этот, э, телефон. Мы с ну, у вот Николая есть. Вот такие встречи моих зрителей, потом. дальнейшем мы продолжаем. То есть а люди обмениваются будет, и в итоге что... потом а, происходит теплые а, встречи уже в, в домашней дороги. обстановке. А да почему в Казани? Что-то нравится. Да? Им. Ну там ну, ладно. Нет, мы, мы с удовольствием. Сейчас Может мы контакты обменяемся. Я же говорю, так, чемпионат. А, Николай, был... спасибо большое. Давайте о... поднимем наши. Давайте. С ребятами тоже. Давайте. Давайте ребята. Всем да. за вас аккуратнее Нет, не не вы с нами, я понимаю. А, да. да. Или будет. Здоровье для не пьянки ради, да. как говорится. Все для, здоровья. Да, все для только, здоровья. Только русские могут пить алкоголь за здоровье. Да. И для... 37-градусную жару, причем. Американцы это не ну, вообще, то есть иностранцы это не понимают, как можно пить отраву за здоровье. А мы пьем за здоровье. Да. В общем, ребят, спасибо, Давление. что приехали. Не постеснялись, позвонили. Ну, Еще раз прошу прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Всем так, большое да. спасибо, кто поздравил, кто проявил свои теплые отношения ко мне. Рада, буду лично всех повидать, познакомиться. Да. Мы в Казани взаимно да. также ждем всех. вот Можем даже выписать ставить номер телефона там по ссылке. Там. Нет, все вчера в общем, ребят, «Отком... лысый опять косикнул, и весь разговор, то, что был до этого записан, он не писался. Вот сейчас он пишется а, да? уже. Он а, я включил, батарея работает, а записи нет. Так что лысый опять на косипкоре. Уже маханул. Ну, может быть, даже это и к лучшему, что вы многого не услышали. Подлечился, как говорится. Ну, на самом деле, мы сейчас в кафе Владивосток находимся. Приехали, я ребят привез к Тюльтеравей к Сергею в кафе Владивосток. Вот Тюльтураев сидит рядом с нами. Очень-очень. Передавайте привет Казахстану, Владивостоку. Казахстан. Кто у вас есть столбик, в России, кто нас знает? в России кто у вас есть? Дети. Дети, Дети. вам мама передает привет огромные. Они смотрят мой контент? Смотрят? Смотрят. Ну, передайте, пускай смотрят теперь вас на видео. Гнучки тоже привет. Привет вам, ребята. Лысый, короче, накосипорил, просто сейчас сидели, общались, общались, слышал. У нас, которые отдыхали, ребята. Всем привет. И обратно все возвращаются. Возвращайтесь. Всем рекомендуем, на самом деле. вот Мы сидим сейчас, едим, очень вкусно. Mm -hmm. Просто, просто вкусно. Шурпа волшебная. Такой шурпы, наверное, я не знаю. Я вот, ну, ни разу не пробовал, честно. Мясо прям нежнейшее, нежнейшее. Барань. Мне понравилось очень Пепельница. Пепельница. Пепельница. А, ой, я ее у тебя забрал. Я первый раз в жизни ем манкастики, да? Но ее и не чувствуется да. вообще. Кстати, ты чувствуешь. тот секрет тоже. Закосячил. Про манты с тыквой. Когда? Что а, манты ну, были с тыквой. Ну, наверное. Манты с тыквой. просто Это просто. Не это просто. Ну, с мясом. Мясо Нет, есть. Мясо, Нет, ну, ребят, мясо, мясо, ну, мясо, мясо иногда мясо просто тыквы. включаю камеру и забываю на кнопку play нажать. <свят> и думаю, что я сижу, хожу, разговариваю, снимаю, а потом понимаю, что... Это вот у меня был такой репортаж, я снимала в торговом центре, куда самолет влетел. А, да-да-да. Mm -hmm. Название было. Самолет врезался в этот. Да, да, да. Новость в Таиланде. Самолет врезался в торговый центр. Торговый центр. Я весь торговый центр прошел с той мыслью, что я снимаю его. И уже на выходе я понимаю, что кнопка Play не включена, у меня нет записи. Я думаю, блин, вот это да. И опять таки я не захотел, не и линии, думаю, Нет, там кусочек я маленький кусочки. снял. Но просто я говорю, я его весь прошел. А все да, там, ну, да, развлекательные центры, которые да, были на этом этаже, да, есть, скажи, я их не снял в итоге. Ну, слушай, а думал, ну, когда ходил, да, думал, да. думал, что снимаю. Поэтому иногда да, косячу, вот косяки свои выкладываю, как есть, так и выкладываю. Я ничего там ну, не обрезаю, стараюсь не обрезать. Просто если где-то есть люди, которые не хотят в кадр попадать, я их вырезаю и уже видео идет дальше. Ну, с тобой звезды Ютуба. Да? да, теперь? Наверное. Убери у меня автографы. Так что автографы. Автографы уже раздаем, смотрите. -ка. Да. Нет, Николай, спасибо Кстати. тебе огромное, да, то, что вот ты нас действительно знакомишь, сводишь. Давайте мы сейчас э, роль оператора передадим человеку другому. Да. Это снимает. Угу. Почувствует себя в роли оператора, еще и ведущего конечно. Рассказывай. Так, а мне ну, рассказывать нечего. Не умею сказать. Нет, мне пока нечего рассказывать. У меня эмоций нет. Ну ты расскажи. Как тебе Что ты видел? Кафе «Владивосток» это уже это отдельная, отдельная история. Ну, просто вот как возвращаешься, да, вот к себе домой, в кафе, где вкусно кормят, вот честно, на самом деле. Очень вкусно кормят. Очень вкусно. Тебе вкусно? Очень. Я ем манты. Угу. Ребят, первый раз с тыквой. Я первый Сейчас. раз в жизни ем, но очень вкусно. Такого вы нигде не, не встретите. Поэтому не приезжайте навести. на Паттаю. <сос> или, или на Паттаю. Все-таки как правильно? Поправьте нас, пожалуйста. Паттая или Потая? Потая. правильно. Вот, правильно, значит, сказал. На Патаю. Есть, Денег, да, да, денег да. нету, нифига. Да-да-да. Есть такой. Самый последний день это обычный. Туристы поют <свят> русский. Да. Николай, кстати, приехал помочь сюда, по-моему, да? Разобраться, разобраться, взломать комп. Ну, короче, пароль мы забыли. Сейчас будем восстанавливать пароль. Покажи наше. Ваше меню? Меню. Обязательно огурчики выдели, которые я съел. Да, огурцы малосольные. Это что-то, конечно. Я не знаю, ты это записал, нет, Николай? Так, борщ, пожалуйста Шурпа, вот эта шурпа Кстати, обратите внимание на цены Цены, я скажу Очень очень демократичные Ну, когда, действительно, когда хозяева сами готовят Когда хозяева сами э, Всем этим занимаются Там уже и качество уже на уровне я Не, не а просто, готовлю, да Нет Да, не, не просто, да Когда уже наемные сотрудники, они там не досолят, мясо не доложат там, наверное. еще что-то. Как говорил один мой хороший знакомый повар, лучший комплимент для хозяина – пустая тарелка. Да, да. Это самый лучший комплимент. Спасибо огромное. Когда остается на тарелке что-то, подкусит, просто... да. обидно. Мне обидно становится, я так стараюсь, делаю от всей от души. души, вот а, я говорю, он всегда говорит, самый это, лучший комплимент для это меня, это пустая очень тарелка, редко, очень редко бывает, у меня тарелка почти всегда стоит, даже вот, Крошки не остаются. Вот рис кушает, рис кушает вилку, а в тарелке ни одного риса не остается. Да? Вот, я говорю, это Мы самый еще... лучший комплимент. Ну, у нас еще будут несколько дней, чтобы полностью распробовать все ваше меню. Я бы обязательно еще бы съела огурцы. И что-то из бульона, я бы, наверное, окрошки следующий раз бы еще вот да, можно, просто. можно навернуть окрошечки. Вот здесь окрошечка еще осталась, если О, нет, все, я наелась, mm. мы же только что ели, и тать. И наелись, будем. и напились, вообще, Николай. Я худеть планировала в Таиланде. Большой респект, большой респект тебе за то, что ты действительно. Вот мы, мы, под мы, ну как это, Николай не любит, когда люди говорят подписчики. Вот. Мы уже друзья, наверное, да, все-таки можно сказать? Ну, знакомые. Знакомые, ну, вот. Я не буду говорить, но... Ну, ну да, громких слов. Уже в любом да. случае, да. Но хочу сказать то что действительно все как есть вот все наяву, все без всякого там без всяких подводных камней то есть мы увиделись мы живое, пообщались николай нам все полностью разъяснил информацию загрузил просто вот, по полной программе куда сходить где лучше где хуже где не надо там где надо где, вкуснее, где дешевле да. где дешевле где дороже канала Думаешься? Нет, Николай, спасибо. Что у нет, нас нет, свой, у нас нет, свой маленький-маленький маленький бизнес. Продаем бананы, людей. Шучу, банан <laughs> не продаем поэтому нет весело весело здесь и сама обстановка а кнопочка с нами сама атмосфера кнопочка любит кнопочку кнопочка с нами кнопочка вот она маленькая сидит сидит Маленькая, хорошенькая кнопочка надо тебя как смотри как она визуализали малыш звезда ж ютуба что думаешь Говорить. Мне кажется, кнопки надо свой канал уже создавать, в принципе. Ну, как говорит Николай, маль... и Да. а также их родители. Мы едем дальше. Подождите, стоп. Да? Давай. Так. Девчонки и мальчишки. А также так и... а а так их родители. родители. Девчонки и мальчишки. А также их родители. Веселая история. Лись, а, мы, а, мы, а мы поехали дальше. О. Короче, Лыса опять нахуевертил, ребят. Лысый стоит уже минут 15 в камеру, распинается, распинается, блядь. Болкает, И говорит, камеру не включил. Короче, ребят, ребята приехали с Ургута, Нижневартовск. Медионом, короче. Откуда? Нижневартовск, там рядом мидион, прям, 30 километров. Ну, Леха. Нижневартов, ты понимаешь, о чем речь идет, ты посмотришь, потом напишешь обязательно комментарий. Иван и Юра, да? Витя, Юра. А, Юра. Витя, Витя, Юра. Так, Витя, Витя, Юра. Юра. В общем, может быть, Алексей, может быть, даже твои знакомые. Алексей просто работает в сфере железнодороги а, нет, нет. Нет. Ну, но ну, в любом случае. В общем, еще раз говорю, лысый опять накосипорил, включил камеру, а плей опять забыл нажать. Так а что ну, ничего, ничего. уже второй Я раз, рады, второй раз за день уже, еще третий будет. Так что обещаю вам сто процентов. Но после сфокусируюсь обязательно. В общем встретили ребят. Кстати, сейчас 5 секунд буквально уже Ну что, пойдемте на рынок? Пойдем кнопочка на рынок. Если Пойдем хотите, приедем. давайте контакты обменяйтесь с ребятами, и мы сейчас чуть Они попозже поедем. Или пойдемте все вместе и погуляем, потом поедем уже на рынок, я вас отвезу, накормлю. Блин, Николай, вообще большой еще вкусной блядь. едой. Большой респект. Большой кнопочка у меня на руках любимец у нас Ютуба. просто такая же чехуашка поэтому нам не привыкать уже с ними и как обращаться, ее да. их характер мы знаем все знает смотри складывает как как все собачки сейчас мы поедем включим кольчик все чехуашки вот так ладно запись идет сейчас я а, знаю да, вот да. да, нет, так, нет. Да. это Джамтен. на. Мы не совсем татар. Да. Не совсем татар. Да. Да. Так, ну что, переходим дорогу. Тихо, тихо, тихо, тихо, стоп. Мысль переходит дорогу. Да, Останавливаем движение. Здесь. Дорогу здесь И при этом еще нужно. производим съемку. Ну, Но просто у меня наглости хватает за два года, как остановить машину на ходу и при этом производить съемку в общем мы идем на рынок ну на самом деле рынок уже весь забитый сидят русские, тайцы китайцы а это этот рынок ты имел в а, ну вы, это еще второй рынок будет потом Так что. кнопка сама пойдет? Или ее ну ее можно да, поставить на землю она пойдет, она пойдет, да, я буду еще за ней следить и вы также за ней следите Помимо русских, тут что больше всего? Американцев, наверное, китайцев, да? очень. Европейцев. Ну, китайцев привозят автобусами, они как бы в партиями заходят сюда. Ну, на этот рынок их здесь мало. Практически Нет, нету китайцев. Вот вот. Ну, китайцев сейчас, китайцы потихонечку потаю, захватывают. У меня забрали груз мой, который на меня навесили. Так. Что хотите увидеть и посмотреть? Ну, в принципе, знаешь, здесь по большому счету на рынках все одно и то же. Ну, понятно, ну, покушать... Разница в ценах. Короче, краб-салат. Навернули отрожки. Краб-салат, пойдемте попробуйте. Краб Кнопа, Кнопа, пошли. В общем, сейчас ребят веду попробовать краб-салат. Камера работает в режиме, режиме нон-стоп Практически. Ничего не вырезается, наверное, да? Не, И вырезается нет, вырезаться вообще ничего не будет. Здесь эти, у нас, ребята гуляют, сидят, отдыхают. Вот кто кушают тайцы. В общем, тайцы сидят. Кнопа, кнопа! Возьмите кнопку на руки, пожалуйста. В общем, я сейчас, ребят, веду именно там, где краб-салат делается вкусный. Здесь а, иногда моя знакомая производит такие танцы. Жумба, румба. Звать ее Люба. Но здесь дети в основном танцуют. В общем, мы идем пока за мной. Все за мной. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли быстренько. Вот эти смузи недорогие, да, по 25 бат Да Относительно дешево, что ли ну, Сейчас это все попробую, я В общем, я иду задом Не знаю, как это происходит у меня Как у меня это получается Ни в кого не врезаться А встретили ребят Сургута А между Сургутом Да, ребята к нам И мы сейчас идем все вместе Уже на пятеро Мой боливар выдержит всех Сейчас Давай. еще девчонок заберем с собой. Вы откуда? Кто знает, может, у нас будет... О, но... Ну, почти земляки ваши. Ну, мы подальше. мы Нет, вот, ребята, сзади там Сзади Ну, цены везде, в принципе, одинаковые, но я не советую, ребят. Это мой совет, чисто сугубо личный, покупать на рынке креветки жареные, вот эти вареные, потому что они лежат очень долго по времени кушать, чтобы потом диарея вас не замучила, так что не покупайте, не мучите свою жопу. Так я вам могу сказать. И вот мы сейчас подходим уже. А, нет, еще нету. Что-то я пока не могу увидеть свою таечку. Которую... А, все, вижу, уже, уже уже привет, привет. увидел. Кстати, здесь утка неплохая. Ну, не здесь именно, вообще, в Таиланде утка неплохая. Краб-салат пробовали, ребят. Нет, а как Нет. Он называется, кстати? Краб -салат. салат. Ну я сейчас просто как таечка. Сейчас свежие, они вот да? Сейчас вот. Ставьте как. One crop salat, please. One Я люблю Spicy, very good. Okay. I you. love you, spicy. Well, spicy в общем, я, ну, я ребятам специально делаю, чтобы они Но попробовали. Мы не будем Нет. Не-не-не-не. Попробовать надо обязательно. Я, я для вас беру это. А, ты будешь сам? Я-то попробую, поем. Okay, просто. Давай в общем смотрите как это все готовится а, берется краб свежий краб ребят причем свежий краб сейчас она разделывает его быстренько снимает резинки чтобы не это было не с резиновым вкусом и сейчас она будет готовить кстати смотрите ребят смотрите да я просто для зрителей снимаю еще дополнительно в общем это все натуральный продукт идет она их нарезает. Но ну, мухи везде присутствуют. Ну. Это... Ну, это не страшно, да? да? Это минус Здесь Таиланда. Есть... Но они не страшны. Главное, что они не зеленые хотя бы да? да. да. вот уже. Как, как у нас в России говорят, навозные, да? Здесь я вот в прошлый раз ездил в район мусульманского рынка, там где мечеть стоит. Где ты хлеб покупал? Да, где хлеб покупалось, если вы видели, там, конечно, на мясе, на рыбе, мухи зеленого цвета это было жесть. Меня уже, уже откладывают потомство. В общем, сейчас салатик, мячок, кинза. Помидоры, окей, okay, okay. окей В общем, жестко. сейчас ребята попробуют Мне кажется, А я это жестко. обязательно буду снимать на камеру а вам это? Это, это, расскажу. Сахар? это сахар а а что, глю глю Глюкомат натрия Обязательно да? Глюкомат натрия отличается от российского в разы, ребят да? Поэтому с собой даже Да а где гультомат? Вот этот вот, слева, да? Гультомат? Да, по-моему, левее. Мне кажется, вот этот гультомат, потому что а, гранулы, да, и, а вот это саху. А гультомат. С гультоматом все равно вкуснее, как все, да, получается? Ну, усилитель вкуса, оказывается. Уже в можно побахнуть гультоматом, он будет вкуснее, Смотри, брат. смотри, как а. готовится.